Всем привет, друзья! Сегодня новое видео по доработке Лада Калина. В общем, листал я YouTube, как обычно, и увидел такую интересную доработку по поводу стекол, по поводу их дребезжания. Вот если стекло, допустим, попридавливать, видно, как оно болтается. Доработка довольно-таки простая. Нашел я ее на канале Автотема Дорошенко. Тема заинтересовала, я решил попробовать. Для того, чтобы устранить вот этот дребеск, он очень сильно мешает, когда стекло приоткрытое. Это в частности летом там, или ну, в теплую пору года. Ты вот просто закрываешь и такой дребезг от стекла. Вот. Именно эту тему я и буду устранять. У меня дребезжат не только передние стекла, но и задние. Из заднего вообще э, продувает в салон. Поэтому вот, оно и болтается, насколько можно видеть. Вот, само по себе стекло. Но это я уже потом, когда буду разбирать дверные карты, да я потом уже подкручу, чтобы стекло не болталось. Но само стекло, именно вот проблема его в том, что оно вот ходит... Вот, в другой плоскости. Вот. И с задней части, вот с этого места, у меня продувает. В общем, как устраняется эта тема? Берем, вытаскиваем резинку уплотнительного стекла. Она тут, в принципе, стекло опускает и из угла довольно легко вытаскивается. Я не знаю, как на других машинах, но на автовазе вот, в уплотнительной резинке есть вот такой паз сюда нужно поставить какой-либо уплотнитель вдоль всей резинки. Дорошенко уже испробовал не один уплотнительный шланг. Он изначально брал э, шланг, который идет на омыватель. Он там 4 или 5 миллиметровый. Э, после чего уже он устанавливал, в последнем видео недавно вышло, он поменял Шланг омывателя на обычный ПВХ шланг 6 миллиметров Он стоит в районе там 6-10 рублей, неважно. В общем, очень дешевый. Я себе взял 4 метра. Мне, в принципе, для моих нужд хватит тут метр на каждое окно. В принципе, должно быть достаточно. Берем, что делаем? Вытаскиваем полностью вот этот вот резинку сама уплотнительная резинка должна стать более плотной и сильнее прижимать стекло и таким способом в принципе устраняется дефект дребезжания стекла так поехали сейчас делаю и будем проверять уплотнитель установили по всей длине резинки теперь нужно одеть это все обратно обратно уже будет заходить не так легко как выходил без уплотнителя но нужно постараться это сделать Ну что, друзья, итак, я установил этот уплотнитель по всей длине, и хочу сказать, что это было сделать, ну, уже в усовершенствованном виде этого уплотнителя совсем нелегко. И, скорее всего, стеклоподъемником будет ходить еще труднее. Итак, пробуем первый запуск. Ой-ой-ой, как тяжело. Так, друзья, ну что хочу сказать, окно стало стоять э, в проеме гораздо плотнее, оно уже не гуляет, вот, очень плотно стоит. Но именно минус этой доработки в том, что увеличивается нагрузка на моторчик, потому что сопротивление становится больше. В плане полезности это как бы ну, оправдано, потому что уже не сдувает, э, дверь не дребезжит, уже Закрывается как цельная деталь. Нету такого ощущения, как будто закрываешь э, там, шестерку какого-нибудь 80-го года. Берешь вот так вот, чинь, и все, все четко. В дальнейшем, я думаю, просто разберу дверную карту, смажу все механизмы. Возможно, здесь все поубираю, бархотки все почищу. И, ну и со временем просто-напросто э, немного усядется сама трубка вот и будет более плавно и нормально ходить а, стекло вверх вниз запоминайте как закрывается дверь здесь и как закрывается дверь с водительской стороны сейчас проверим так микрофон если что на мне так что будет слышно одинаково а, здесь и с той стороны так поехали как по мне, вот эта дверь стала закрываться намного э, тише и приятнее. Теперь на ту сторону. Можете сразу увидеть. Как вот это работает. И вот как закрывается дверь. Да, кстати, справедливости ради нужно с этой стороны приспустить стекло. Так что, one момент. Вот, приспустил стекло, и сейчас будет тест номер два. Вот такие вот доработки. Завтра я уже сделаю и с другой стороны, и с задних стекол то же самое. Ну, а возможно в каких-то следующих видео вы увидите, как я разбираю карту и смазываю все механизмы, чтобы это все работало более плавно более легко вот, и более быстро ушло на то окно приблизительно ну метр чуть больше метра а на задние окна я думаю там в полную длину не нужно только некоторые места Друзья, не забывайте быть более активными, ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Я очень вас прошу помочь мне набрать первые тысячу подписчиков. Это очень поможет для развития моего канала и для получения вами от меня нового контента. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы досматриваете его до конца. Всем пока!